Строки посвящают тебе, малыш Ах, если бы ты знал, Как тяжело мне видеть тебя с другим. Ты даже не представляешь Как сильно иногда я под тебя исключаю Ты этого не знаешь Но я делаю вид, что совсем не повелит Ты меня спасает